Как сказать на английском? Короткие фразы на английском. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Английский урок номер 152. Итак, дорогие друзья, нам необходимо сказать мама моет ребенка это время настоящее и можно сказать мама моет ребенка каждый день это тоже настоящее время а предложение на английском формируется по разному мама моет ребенка здесь имеется в виду именно сейчас в данный момент она вводит по его спине губку ее, она мочит ему голову мы слышим как вода и слышно, как он там разговаривает, это настоящее время present continuous, то есть настоящее продолженное время. И оно всегда формируется при помощи глагола is или глагола а в настоящем времени. И, значит, если в прошедшем времени там другой глагол, глагол was или were. А в будущем present continuous формируется при помощи глагола быть в будущем времени и элемента will will be version итак, давайте поймем еще одну вещь Вещь. мама моет ребенка каждый день мама моет ребенка через день мама моет ребенка 5 раз в неделю или мама моет ребенка три раза в день или мама не моет ребенка каждый день. Это тоже в настоящее время, как и в первом случае, что мама моет ребенка. Но в первом случае мы видим вживую, что она ее моет. А мама моет ребенка каждый день. Но это предложение обычное, такое, знаете, фразовое. Ну, она может мыть его через каждый день, хотя тоже в настоящее время. Мы можем так просто говорить, что она моет его через день, или она может мыть его каждый день, или она может мыть его раз в неделю. Понимаете, какая разница? Здесь мама моет ребенка каждый день. Мы говорим mother washes в логол wash в настоящем времени. Если мама моет, окончание s". mother washes the baby every day. Мама моет ребенка каждый день. Но если вы видите, что она его сейчас моет, из is washing, is washing, the baby. Вот и вся разница. Но нам необходимо и самое главное, нужно сказать, ребенок помыт мамой. В первом случае мама моет ребенка каждый день, мама моет через каждый день. Это мама в активе. Это все активная форма. Или мама помыла ребенка в прошедшем времени. Это тоже активная форма. А теперь ребенок помыт мамой. Предложение начинается с ребенка. Если вы не скажете, что ребенок помыт, то ребенок моет, допустим, the baby washes, то получается, что ребенок моет, the baby washes, или ребенок мыл. Понимаете, да? Поэтому когда ребенок в пассиве находится, его же моет мама. Всегда должен присутствовать глагол быть в настоящее время. А это is. Значит, ребенок есть помыт мамой. The baby is washed by mother. Чтобы сказать, что ребенок помыт, ну, или помыт мамой, мамой это будет by mother. А ребенок помыт, поскольку он в пассиве ребенок, всегда должен присутствовать в Мыть. если это в настоящее время мы видим, что он мокрый, она взяла полотенце и этот глагол is а вош глагол мыть к нему прибавляется окончание the и он этот глагол выступает в пассивной форме в прошедшем времени ребенок the baby is есть помыт", кем? by mother вот и все, дорогие друзья если в пассивной форме, необходимо запомнить, надо всегда чтобы был глагол быть присутствовал или в настоящем времени это из или а вот или м если это я а в прошедшем это воз или ве дети были помыты значит the, the, the, the children were washed. были washed были з з кем матерью з з вот и все а если будут по методу, значит будет The Children Will Be Washed Kim. Buy mother. Вот и все. Но в будущем не забывайте ставить элемент пил. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. Пока. So long, bye.